признаков дефицита магния у вас ужасно болят мышцы после тренировки беспокойство о работе разъедает вас изнутри всю ночь ворочались в постели и в последнее время никак не удается как следует выспаться все это признаки нехватки или дефицита магния магния это ключ к решению многих проблем Минерал участвует в более чем 300 процессах в организме, поэтому когда вы получаете адекватное количество магния, ваше здоровье и жизнь летят под откос. Дефицит магния широко распространен. Начиная с 1900 года наблюдается постоянное снижение количества диетарного магния с 500 миллиграмм в день до жалких 225 миллиграмм в наши дни, что намного ниже рекомендованной суточной нормы. Такое падение не в последнюю очередь обусловлено изменениями стиля питания и качества почвы. Вот наиболее типичные симптомы дефицита магния и рекомендации по его устранению. Проблема со сном. Магний производит успокаивающий эффект на нервную систему. Если у вас дефицит магния, то сердечный ритм, симпатическая нервная система могут быть чрезмерно возбуждены. Вдобавок, нехватка магния изменяет электрическую активность мозга, провоцирует тревожный сон и частые пробуждения. Повышение уровня магния – один из самых эффективных способов улучшения качества сна. Например, по данным исследования, проведенного в 2010 году на людях, страдавших от хронической бессонницы на фоне стресса. Повышение уровня магния помогло всем испытуемым улучшить качество сна. судороги или повышенная болезненность. Магний необходим мышцам для нормального сокращения и расслабления. Дефицит магния повышает вероятность мышечных спазмов. Судорог и серьезно продлевает после тренировочную мышечную болезненность. В 1996 году произошел неординарный случай, который поначалу озадачил специалистов, как оказалось серьезный дефицит магния привел к такой мучительной боли и спазму в икроножных мышцах солдата, что он утратил способность ходить. Солдат признался, что тренировался сверхобычной армейской программы. Его отправили в госпиталь, назначив магний внутривенно. Наряду с ежедневным ЭКГ для наблюдения за функцией сердца, поскольку низкий уровень магния может привести к сердечному приступу, по достижению нормального уровня магния сильная боль и спазмы прошли. Ученые отмечают, что дефицит магния часто неверно диагностируется из-за того, что только 0,3% этого минерала в организме содержится в плазме крови, а остальное количество в костях, мышцах и соединительных тканях. Столь слабое внимание к нехватке магния возмутительно, ведь минерал оказывает серьезное воздействие на здоровье и дефицит его с легкостью восполняется. Недостаток магния напрямую связан со смертью от сердечных приступов. И именно поэтому функцию сердца солдата ежедневно проверяли при помощи ЭКГ. Вы подвержены стрессу. Магний – это самый мощный расслабляющий минерал. Его дефицит приводит к повышенную активность симпатической нервной системы. В результате происходит высвобождение избыточного количества кортизола. а Это часть реакции организма на стресс, усиливающее беспокойство и тревожность. Фактически, это порочный круг, поскольку магний необходим для метаболизма кортизола. И без него организм не в состоянии успокоиться, что в итоге приводит к новому стрессу. Депрессия. Сочетание беспокойства с плохим сном уже достаточно, чтобы вогнать в депрессию кого угодно. Роль магния в поддержании хорошего настроения не оспаривается никем из ученых. Количество серотонина вещества мозга, которое повышает настроение напрямую, зависит от того, достаточно ли магния в вашем организме. Большинство антидепрессантов повышают уровень серотонина, однако повышение уровня магния – это естественный и, возможно, самый эффективный путь к решению нескольких проблем с разом высокий уровень сахара или преддиабетическое состояние если доктор сообщил вам что у вас преддиабетическое состояние то здесь тоже может быть замешан магний например по данным одного из исследований в котором участвовали 136 женщин оказалось что инсулинорезистентность и ожирение чаще сопровождались дефицитом магния чем его нормальным уровнем этот механизм связан с ролью магния в метаболизме углеводов когда уровень сахара в крови повышается Почки не могут поддерживать уровень магния, и он стремительно снижается. Это и приводит к диабету. Высокое кровяное давление. Многие люди, которые придерживаются здорового питания, бывают неприятно удивлены своим повышенным давлением. Обычно в качестве причины называют стресс, но на самом деле это скорее симптом, а не причина. Настоящий виновник – дефицит магния, поскольку они оба чрезмерно возбуждают нервную систему. Добавок магний необходим для расслабления и расширения кровяных сосудов. В случае дефицита магния кровяные сосуды сужаются, повышая давление. Например, в 2009 году проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что у группы участников, принимавших в виде добавки 600 мг магния ежедневно, существенно сильнее снизилось кровяное давление по сравнению с группой, просто изменившей образ жизни на более здоровый. В среднем систолическое давление снизилось на 4,3 пункта, а диастолическое – 1,8 пункта, и это существенно больше, чем у группы, не получавшей магний. Сложность концентрации внимания. Если у вас туман в голове или нарастающий синдром дефицита внимания, то возможная причина недостаток магния. Магний регулирует основные рецепторы в мозге, которые поддерживают памяти, способность к обучению. Адекватная концентрация магния в спинномозговой жидкости необходима для поддержания подвижности синапсов. Более того, магний необходим для подобающей активности многих внутриклеточных анзимов головного мозга, которые контролируют жизнедеятельность клеток и памяти. Добавка магния, введенная в ежедневный рацион, повысит устойчивость внимания. Ученые полагают, что это происходит благодаря успокаивающему эффекту и улучшению активности мозга. пищеварение и запоры. Пищеварительный тракт представляет собой одну большую мышцу. Именно нехватка магния приводит к ухудшению пищеварения и затруднениям в туалете. Когда в организме неадекватное количество магний, кишечник не может расслабиться, но передозировка, в особенности дешевыми соединениями, такими как оксид магния, приводит к противоположного эффекту к диарее и необходимости бежать в туалет очень быстро. По этой причине я рекомендую повышать уровень магния в организме посредством продуктов питания, в которых он содержится листовая зелень, бразильский орех, миндаль, орех кешью, авокадо, мясо, рыба и темный шоколад. И эти продукты действительно содержат много магния. Также вы можете повысить уровень магния, принимая высококачественные добавки, которые не содержат оксидов. В таких препаратах магний связан с глицинатом или таурином. Он более высокого качества и и лучше усваивается организм. Еще один способ повысить уровень магния путем абсорбции через кожу из масел, кремов или ван. Английская соль или хлопья хлорида магния. Добавленные в ванну удобная альтернатива внутривенным вливаниям, которое считается золотым стандартом лечения клинически низкого уровня магния, так как способствует целевой доставке минерала в болезненные мышцы. В ванна с хлоридом магния это прекрасный способ расслабиться перед сном. Что касается передозировки, то очень высокий уровень магния встречается крайне редко, так как почки выводят из организма его излишки. С другой стороны, гомеостаз магния легко вывести из равновесия в сторону дефицита, поэтому ученые рекомендуют принимать добавки с магнием даже в рамках здорового и хорошего сбалансированного питания. Большинство исследований показывают исчезновение симптомов дефицита. Магния при дозировке от 400 до 500 мг в день, но не более 1000 мг. Вводите магний в свой рацион постепенно, тогда организм в особенности ЖКТ сможет легко к нему адаптироваться а сами вздохнете облегченно избавившись от массы проблем понравилось видео ставь лайк подпишись на канал до новых встреч